добрый день друзья с вами адвокат дмитрий бузанов еще одна новость о которой я вот хочу рассказать 11 апреля 2022 года указом президента о внесении изменений в указ президента украины от 29 декабря 2021 года номер 687 2021 Внесены изменения, которые, которыми э, был отменен призыв на, военнослужащих на срочную военную службу в апреле-июне. И в связи с этим э, была отложена демобилизация вот. тех э, военнослужащих срочной службы, которые были призваны ранее. Вот Открываем этот указ президента. И вот э, о чем он был. Да? Э, он был о том, что пункт первый. Э, уволить запас с вооруженных сил Украины, государственной э, специальной службы транспорта и других формирований в соответствии э, к, со законами Украины вой... С законами Украины. Первое, военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшей, высшего образования магистра и вы э, отслужили установленные сроки срочной службы в апреле-июне 2022 года, но не раньше объявления в установленном порядке демобилизации. Вот сюда внесли изменения и добавили вот эту вот фразу, но не раньше оглашение в установленном порядке демобилизации. И в, получается в абзаце втором пункте второго тоже дописали других военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки срочной э, военной службы тоже в апреле-июне 2022 года, но не раньше оглашение в установленном порядке демобилизации демобилизация тоже у нас э, согласно указа президента оглашается ну пока получается ее не будет и наверное аж до э, Наверное, октября, а может быть и, ну вот, наверное, в октябре все-таки, или может быть немножко раньше, в сентябре, для того, чтобы... Ну, в общем, как всегда, это все зависит от президента. Может, еще раз внесут изменения, хотя, ну вот, призвать на срочную службу что касается в этом указе идет речь о, опять же, октябре-декабре 2022 года, то есть призыв будет в октябре-декабре, а вот что касается демобилизации, тут пока в этом указе нету, потому что об демобилизации отдельный указ будет. Вот. Ну ждем, поэтому. А еще в связи с этим, в связи с этим, э, у нас же не выпускают, да, э, военнообязанных мужчин э, 18, от 18 до 60 лет. Так вот э, есть разные виды воинского учета, есть учет призывников, а есть учет военнообязанных. И вот таким вот, э, ну вот этими изменениями. Получилась вот такая вот э, ерунда, потому что отсрочку не дают от призыва на полгода, да, потому что призыва, по сути, вот апрель-июнь нет, и тем призывникам призывников не выпускают, то есть тех, кто на, э, находится на э, воинском учете призывников, их не выпускают, но ну, это в основном студенты. Потому что им не дают э, вот это удостоверение об отсрочке, потому что призыв отменили. Как-то так. Я думаю, что президент не специально. Вот, и, честно говоря, не вижу тогда никаких оснований, если призыв э, срочный, на срочную службу и так, согласно указа, э, будет э, в октябре, декабре, то почему, ну, более чем полугода, да, до этого периода, то почему э, почему не выпускать этих людей? Ну, этот вопрос для меня загадка. Я вообще не вижу законных оснований для того, чтобы, э, ну, в законе, чтобы был установлен запрет на выезд военнообязанных, Тех, кто находится на воинском учете, как военнообязанные. И тех, кто находится на воинском учете, как призывники. На данный момент ни в одном закон, законе нет такого запрета. Вот. Есть в правилах пересечения границы, но они, эти изменения незаконные. Если у вас есть вопросы, вы можете писать к видео я на все э, комментарии, которые содержат вопрос, если я э, разбираюсь в вопросе, я даю ответ. Если я не разбираюсь, я стараюсь разобраться и тоже даю ответ. То есть практически все комментарии остаются под моими видео с ответами. Если вам нужна частная, индивидуальная консультация, вся информация, которую вы мне будете сообщать, по контактам, которые указаны в описании видео, будет защищена адвокатской тайной, в соответствии с законом об адвокатуре, адвокатской деятельности, можете обращаться за частными консультациями. Такие консультации я предоставляю на платной основе. Поэтому, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите свои вопросы, комментарии и так далее. Всего доброго!